Любви к себе учат родители. Когда родители любят ребенка, они показывают, как любить себя. То есть они говорят, ты хороший, ты молодец, несмотря на то, что ты ошибаешься, ты не становишься хуже. Можно говорить нет, отказывать можно. Отличаться от других это нормально. Проявлять эмоции это нормально. Проявлять эмоции, мы эмоции это часть нас. Когда мы, себя не проявля… Когда мы не проявляем эмоции, мы запрещаем себе выражаться, мы часть себя душим, отрубаем, рубим. Да. Когда э, родители запрещают проявлять эмоции, они заставляют эти эмоции усечь их и подавлять. То есть, когда проявлять эмоции, они говорят, «Нормально, ты можешь поплакать, это нормально, ты сейчас расстроен, это нормально, ты злишься, я понимаю, что ты злишься, ты не хочешь делать уроки, я тебя хорошо понимаю, тебе неохота, тебе страшно идти на тренировку, я знаю, тебе страшно, это нормально». То есть, Переживать свои эмоции – это нормально. Проявлять свои эмоции – нормально. Но родители должны знать, как потом поддержать, как мотивировать. Когда ребенок смотрит и учится, родители его учат своей любви, как любить себя, после того, как происходит сепарация, отделение от родителей, этот ребенок начинает давать себе поддержку такую же, как давали себе родители. То есть буквально родители учат любви к себе. И он начинает говорить, ошибаться, ошибалось, ничего страшного. Нормально. Как бы, ну, если мне сейчас печально, я могу ну, как бы попечалиться, это нормально. Бояться это нормально. Ну, я да, мне страшно. Ну, ну это нормально, то есть, каждому страшно. Ну, нужно бояться и делать. Это нормально. Угу. То есть, тогда человек, он становится целостным, он становится уверенным в себе. он То, что называют психологи, называется автономным. Да? То есть, он может справляться самостоятельно. Тогда ему вот это вот... Поддержка, любовь самому к самому себе, она позволяет сохранить этот баланс. Но когда у человека, когда человека не обучили любви к себе, когда его критиковали, когда его обесценивали, не реви, смех без причины признак дурачины, не знаю, там, не ной, не как бы губу закатай, много хочешь, мало получишь, будь как все, да, вот когда родители обучали не любить себя, Ребенок или человек уже не может дать себе поддержку, и поэтому он нуждается по-прежнему, наша внутренняя часть, наш внутренний ребенок, в человеке, который бы научил его любить. Продал бы эту любовь, который бы сказал, ну что, что ошиблась, ничего страшного не случилось. Да, я согла... Вот если я сейчас попросил бы поставить ваши плю... вам плюсики, ну плюсики в чат, вы бы поставили, я бы хотел спросить вас. Вам бы хотелось рядом с собой иметь человека, который бы сказал, если вы совершили ошибку, то ничего страшного. Ну, ерунда какая. Ну, разбила ты там машину. Это железка. Ерунда какая. Главное, что ты жива. Иди сюда, я тебя обниму. Испугалась? Ну, я знаю, что испугалась. Иди сюда. Да? Важно было. Важно было вам услышать, что если вы, например, боитесь, то человек бы сказал бы, ну ничего страшного, если ты боишься. Ну, иди сюда, давай я тебя поддержу. Давай вместе побоимся с тобой. Давай вместе подражим. Это хорошо. но Это нормально бояться. Каждый из нас боится. Важно бы была такую поддержку услышать? Или если вы совершили ошибку, или, не знаю, если вы э, хотите там, например, там, что-то там отличаться от других каким-то, вы хотите бросить, как я там, бросил э, карьеру в прокуратуре и ушел в психологи просто. Кто-то бы сказал близкий, сказал, знаешь, а ты чувствуешь себя вот на этой работе счастливым? Нет. Хочешь уйти? Ну Да. Уходи. Я тебя поддержу. Что бы ни случилось, я тебя поддержу. Важно бы было, да? Thank you.